Ну, не бойся, ничего не случилось. Все живы, ничего не случилось. Ох, вот так бывает, да, ты ебись да, Ох, да, как... да, ты да, Мать ты смотри что... тихо. Тихо, тихо, тихо, тихо. На, на. Эх вы, блядь, дубаепки! Авария прям перед нами была. Ой, кошмар какой. Прям что машина там. Да спокойно отъезжать Генал, позёл! We'll <laughs> Параниха, ебать тулюси.